Всех приветствую. Я Любовь. И я после занятия йоги в оздоровительном центре Фомальгаут. сегодня на занятии отследила прогресс в своем теле. Увидела, что те асаны, в которых я вообще не могла находиться, я смогла оставаться какой-то период причем. И когда я наклонялась в этой позиции, я не могла даже кончиками пальцев там еле-еле доставала до пола. А сегодня тоже, к своему удивлению, обнаружила, что просто я ладони положила на пол. Это такое удовольствие, было удивление и такая радость, но ну, и такое чувство удовлетворения, что вот он, прогресс, есть. Тело все ну, слышит, принимает, это все. Чувство благодарности себе за эти выборы продолжать заниматься своему телу. Чувство благодарности инструкторам, центру Фомальгаут. И какое-то появилось вдохновение, что я решила, ну а что мне покупать какой-то короткий абонемент? Я хочу годовой, чтобы этот прогресс и дальше, и дальше у меня был. И что там будет дальше? Возможно, и шпагаты, возможно, стойка на голове, и еще какие-то асаны, которые раньше тоже я не могла делать. Я этим вдохновлена, и всех приглашаю тоже получить эти чувства радости. Радости от того, что у нас есть тело, и оно такое прекрасное. Всех приглашаю на занятия, вместе радоваться.